С вами снова здоровье, дорогие друзья. Подошло время нашего китайского проекта. Вы знаете, я еще раз повторю, вернувшись из этой страны, я поняла, что даже следа у меня и у всех, с кем мы путешествовали по Китаю и снимали китайскую медицину, так вот даже следа у нас не осталось от высокомерного отношения к тому, что имеет логотип «Сделано в Китае». Потому что то, что мы увидели в Китае, вызывает огромное уважение. Приведу один пример. Вы хорошо знаете, что в России травы практически никак не контролируются. Лекарства, а точнее побочные действия лекарств, тоже контролируются недостаточно хорошо. Так вот, в Китае недавно разразился скандал. Потому что целый ряд препаратов из трав был изъят из обращения за то, что они угрожали здоровью пациентов и даже вызвали смертельные исходы. В Китае существует такая жесточайшая система контроля качества и трав, и лекарств, что ей может даже позавидовать знаменитый комитет по контролю США, который называется FDA. И мне кажется, это повод для нас поучиться у китайцев такому серьезному отношению к делу. Итак... Это было только вступление, а сейчас вас ждет путешествие в эту замечательную страну. Я приглашаю вас в Китай. Китай – совершенно нерелигиозная страна. 90% людей – атеисты, они не верят в Бога. Однако мудрость древних философий китайцы не забыли. Огромное влияние на отношения в китайском обществе оказывает буддизм. Для 10% верующих – это главная религия. Вот он, Будда, радостный и счастливый. И вы знаете, буддизм позволяет, может быть, в какой-то степени понять китайский характер. Итак, Будда – это не бог в нашем понимании слова. Когда люди сюда приходят, они не могут попросить у бога снисхождения, излечение от болезни. Это невозможно. Будда находится в нирване и ничем помочь человеку не может. Так вот люди в этот храм Будды – приходят за надеждой на то, что когда-нибудь они тоже попадут в эту нирваны. Но для того, чтобы это произошло, весь сегодняшний день, все, что им положено прожить сегодня, они должны пройти с большим достоинством. Именно так, с высоко поднятой головой, пережить испытания очень многим людям помогают врачи китайской медицины. Как ты себя чувствуешь? Спасибо, доктор. Хорошо. Я хорошо сплю и ко мне вернулся аппетит, говорит Мэнь Гуйдюнь. Несколько лет назад у нее обнаружили рак крови, лимфом. Диагноз поставили доктора высокотехнологичной западной медицины. Чтобы выжить, женщина перенесла операцию и четыре курса химиотерапии. В конце концов, рак отступил. На время лечения я очень похудела. Я просто не могла есть, меня мучила тошнота, бессонница. Поэтому, когда закончилась химиотерапия, врачи западной клиники направили меня в клинику китайской медицины. Доктор Ван Линь 55 лет занимается тем, что восстанавливает больных, перенесших тяжелые болезни. Когда-то он закончил медицинский университет, получил диплом и работал в обычной западной клинике. И лишь когда Мао Цзэдун провозгласил возрождение в Китае традиционной медицины, доктор Ван Линь начал работать в этом направлении. В лечении тяжело больных людей мы сочетаем принципы западной медицины и китайской. Если у человека рак, ни один врач китайской медицины не будет пытаться его вылечить. Мой долг – направить пациентов в клинику западной медицины. При этом методы китайской медицины очень эффективны в устранении побочных эффектов химиотерапии. Также мы можем облегчить страдания людям с неизлечимыми формами рака. В китайской медицине принято использовать травы. Чтобы восстановить силы своей пациентки, доктор Ван Лин назначил ей коктейль из 20 трав. Вот так выглядит китайская аптека. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы в китайской аптеке. Скажу честно, она просто потрясает воображение, потому что скорее похоже а, на какой-то исторический музей. А, и кроме огромного количества трав, конечно, поражают, например, вот такие высушенные морские коньки. Или вот такие ящерицы, тоже в высушенном виде. Ну уж вообще полное потрясение. Вот такие животные. Я хочу вам представить руководителя этой аптеки. Она возглавляет всю эту службу. И у меня два вопроса. Сколько здесь трав находится и сколько вот таких высушенных животных? В нашей аптеке собрано 700 трав и 10 разновидностей животных. И уж совсем потрясает то, что все эти травы проходят жесточайший контроль особого государственного комитета по контролю за травами и лекарствами. И скажите, пожалуйста, а вот если, скажем, какая-нибудь китайская бабушка или дедушка решит самостоятельно нарвать в лесу или вырастить у себя там где-нибудь на огороде какую-нибудь травку и продать ее, это можно делать? Или по закону травами занимаются только профессионально в аптеках? Плеси. Нет, этого делать нельзя. Нарушителей будут судить. И еще в китайской аптеке можно купить и самые современные лекарства. Без них китайская медицина 7 века в 21 век не допускается. Моя благодарность докторам безгранична. Я думала, что умру, а теперь у меня все хорошо, говорит Мэнь. И еще раз, для русских пациентов, которые лечатся от рака, мы повторим, чем им может помочь китайская медицина. Во-первых, китайская медицина помогает улучшить пищеварение. Во-вторых, усилить аппетит. В-третьих, вылечить от бессонницы. Мы помогаем людям, перенесшим тяжелые болезни, вернуть жизненные силы. Такой он современный Китай, страна, где высокие достижения науки гармонично связаны с философией древних веков.